Точно так же и с этим бизнесом, понимаете, каждый раз, когда человек, допустим, пробует, то он пробует, у него не получилось, он же так не сделает. Второй раз пробует, не получилось, он так не сделает. Третий, но не стоит отступать, потому что он, скорее всего, найдет ту нишу, и у него, скорее всего, получится. Главное пробовать, потому что ты не угадаешь никогда, если ты не будешь пробовать. Именно поэтому, когда человек начинает заниматься бизнесом, он должен им заниматься. Поэтому для этого мальчика хочу сказать, надо. Пробовать они а трендить. Нужно пробовать они а предполагать. Нужно что-то делать. Для того, чтобы что-то делать, нужно делать, а не рассуждать над тем, как ты это делаешь. Потому что самое легкое занятие это рассуждать. И самое сложное это делать. Я вижу каждый день миллионы людей, которые великолепно разговаривают. Миллионы, которые все прекрасно знают. Миллионы людей, которые что-то делают, прекрасно знают, и они великолепны. Но эти люди ничего не хотят делать они не хотят предпринимать они не стремятся предпринимать они ничего для этого не делают я иногда поражаюсь почему я поражаюсь сегодня смотрел вот на ребят молодых которые на улице находятся и просматривал что их ну вот чем они что их заряжают я могу вас я могу сказать что 90% его в жизни на протяжении дня интересует алкоголь, его интересует музыка, его интересует с кем переспать, его интересует, что попало вообще, там что попало в голове, женщин, за кого выйти замуж, где взять деньги, как там что-то сделать и так далее, тоже музыка, тоже, там, тоже секс и так далее, как попало и не есть. После этого я вот что подумал, если бы человек, который занят всем этим маразмом, был также сосредоточен на том, как заработать, то у нас бы не было бедных людей вообще. Люди о чем угодно хотят думать, они что угодно хотят делать, они хотят свои груди выставлять, я не знаю, там губы выставлять. Все, ну там выставляют, потому что хотят их продать, это понятно. Но там все что угодно хотят делать и все что угодно делают, не сосредоточившись. И у них не хватает денег. Так можно этого всего не делать. Можно просто сосредоточиться на том, что ты хочешь заработать деньги, искать. Если бы эти дети были целиком сосредоточены на том, чтобы зарабатывать деньги, и все их мысли были бы в это погружены, то они были бы следующими миллиардерами. Даже не миллионерами. Даже в тех странах, которые есть. Если люди, которые в Уганде стали миллиардерами? Да. Самые бедные страны Африки, Заир, Зимбабве там, и так далее. Там есть люди местные, которые не были у власти, которые стали в дальнейшем сверхбогатыми людьми. Как они это сделали? Потому что они не рассеивали свое внимание на чепуху разную, на то, что кто-то влияет, портит, сглазивает, там, беспокоит там, и так далее. Они были нацелены на то, чтобы бесконечно думать о том, как заработать. Когда человек бесконечно думает о том, как заработать, к нему идеи приходят. А почему так происходит? А люди сейчас, понимаете, у людей сейчас какая-то такая тенденция. Сейчас все перешло в виртуальный мир. Смотреть на то, как кто-то живет, не жить самому, это нормально. Смотреть, заниматься, извините, сек, даже секс уже стал у нас виртуальным. Люди живут в заключении. Жизнь, самая высокая драгоценность сейчас разменивается на то, чтобы смотреть на чужую жизнь в интернете. Гораздо важнее чужая жизнь в интернете в виде сериалов, в виде инстаграм-страниц, в виде чьих-то фотографий. Важнее, это важнее. А своя жизнь не имеет значения. Людей это вдохновляет. Ну, я сделать с этим ничего, к сожалению, не смогу. Ну, или к радости. Но самое дорогое, что есть у человека, это его собственная жизнь. Я об этом раньше говорил. И при этом человек это все меняет на что угодно, лишь бы не жить. То есть они меняют на таблетки, лишь бы не жить. Они меняют на, не знаю там, что угодно, лишь бы не жить. На телефон, на таблетки. Они стараются убежать из этой жизни, она кажется им плохим. Но она же самая дорогая, ведь ты живешь.